Всем привет! Меня зовут Роман Переборчиков, я руководитель просветительского проекта Курил Кутенберга. И здесь, на этой площадке, в Coworking-ключ, мы рассказываем про интернет, про общество и проблемы, которые возникают при их взаимодействии. Мы уже обсуждали достаточно большое количество тем. В предыдущем мероприятии у нас была дискуссия про... Популяризация наук в сети и наук в сети. Мы говорили про проблему детей в интернете. Сегодня мы поговорим про причину, по которой каждый из нас сделает поиски с едой и рассказывает про каждый свой чих и шаг. Возможно, не все здесь, конечно, но тем не менее, как явление очень распространенное. И таких людей мы уже давно заклеймили блогерами. Собственно, давайте поприветствуем наших сегодняшних Экспертов, гостей Екатерина Клопинец, культуролог, автор, автор журналов Логос, Кольто, «Нож», Републик, Прайм Рашен Магазин и The Blueprint. Давайте ее поприветствуем. И Константин Габова, социолог, член клуба любителей интернета и общества, научный сотрудник Московского интернет социальных культурных программ, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики. Константин. А, мы начнем с Екатерины, вот, потому что у нее презентация, презентация. Изначально мы планировали делать часовую лекцию. Но да, как вы, сегодня, как вы заметили, у нас сегодня два спикера. У нас будет формат в две лекции примерно по 30 минут после чего, уже когда обе закончатся, будет общий цикл вопросов к нашим гостям. Добрый день, меня зовут Екатерина Калпинес, я культуролог, и последние пять лет я занимаюсь темой интернет-целебрити и тем, как технологии меняют наше восприятие славы и успеха. Сегодня я бы хотела рассказать о том как изменились платформы, главным образом, Instagram и YouTube за прошедшие 10 лет. То есть как изменился контент, как изменился блогинг и как изменилась аудитория. Во-первых, я хотела бы начать с того... Что, очень распространенного мифа о том, что раньше YouTube был таким местом любительских видео, что там заливали ролики про котов, про свою дачу. Ну, в общем, что-то такое непритязательное простое. Сейчас он превратился в новый телевизор, где властвуют телевизионные персоны, громадные бюджеты и выхолощенная картинка. То же самое миф окружает Инстаграм, который был любительским видеохостингом поначалу, и потом превратился в такое да, место инфлюенсеров, место, где в каждой четвертую сторис вам показывают рекламу, и где вы постоянно видите, как ваши друзья в очередной раз становятся блогерами. Вообще очень интересно, что этот миф, что YouTube уже не тот вообще этот троп, он сопровождает YouTube буквально с момента его основания. То есть Первые пользователи, а, вот первые пользователи в соцсети вот первые пользователи YouTube, буквально 2008 2009 год уже говорили что youtube уже стал не тем и собственно этому посвящена книга 2009 -го года youtube онлайн видео и культура соучастия австралийских исследователей Джин Берджес и джошуа грина они задались вопросом насколько любительские видео действительно определяют культуру YouTube как платформы какая доля приходится на любительский, тот самый любительский контент, с которым принято ассоциировать YouTube. И когда они начали свое исследование, когда они начали анализ роликов, большие массивы данных, они обнаружили, что любительские видео составляли чуть больше половины от общего числа контента. А все остальное это были традиционные телевизионные форматы, это были дебаты, либо это был спорт, либо это были видеоклипы, либо нарезки с каких-то комедийных сериалах и тому подобное. И поразительным образом они обнаружили, что... Именно на телевизионный контент, который использовал YouTube просто как видеохостинг и медиаплеер, приходилось наибольшее число просмотров. Но отчасти это совпало с выборами Обамы, которые также очень сильно освещались на YouTube в то время. Отчасти с тем, что люди еще не успели распробовать, как бы войти во вкус. И, и еще, ну как бы это продолжалась инерция телевидения во многом. Вот. Но зато, поскольку наибольшее число приходилось просмотров на все-таки телевизионный контент, а, но зато на любительские видеоролики, на тех самых видео с котами или видео каких-то там людей, кто там открывал, показывал, что у них в холодильнике, приходилось наибольшее число взаимодействий. То есть очень много откликов, очень много комментариев, очень много репостов. Приходилось именно на любительский контент. Еще Бёрджерс и Грин обнаружили такую вещь, что... Пользователям тогда, 10 лет назад, было все равно, кем именно залит ролик. Профессиональным, каким-то телевизионным холдингом, там, компании, либо любителям. Люди не обращали на это внимания. И она также отмечает, что поскольку YouTube с самого начала был задуман как коммерческий проект, как громадная медиакорпорация, просто ее бизнес-модель была основана именно на вот этой культуре соучастия, то есть это просто была ее бизнес-модель. И Бёржес отмечает, что не нужно думать о Ютьюбе вообще в терминах любительского и профессионального контента. Вместо этого она предложила думать о YouTube в терминах культуры соучастия, то есть как участники горизонтально взаимодействуют друг с другом, как они общаются, какие видео получают больше откликов и почему. Потому что в конечном счете именно это соучастие и формировало глобальную и локальную культуру платформы. И очень сильно влияло на то, какие инструменты монетизации, последующие изменения были введены на YouTube в последующие годы. И примерно тот же самый миф про любительский контент, про любительскую фотографию – им был очень сильно овеян Инстаграм в первые годы существования. Поднимите руки, у кого Инстаграм с 2012 года, например, кто пользуется. Не так много людей, да. Но, <с> но, вот, если вы пользуетесь Инстаграмом на первых этапах его существования, то вы, наверное, знаете, что примерно все фотографии, большая часть, была примерно как вот эта вот кружечка в углу. То есть люди не думали об этом а, в терминах наибольших показателей. Они не думали об этом в терминах а, да, Популярности, не думали об этом как бы, в терминах эффективности. То есть это был просто такой хостинг наподобие тамблера или фликера, которым люди пользовались очень расслабленно. И тем интереснее, когда появляется вот это негодование, это критика того, что каждый третий стал блогером, все подались в блогеры, заводы стоят, и это все там хайпа ради лайков. Да? Здесь бы мне хотелось обратиться к началу нашей лекции, к ее названию «Зачем мы превращаем свою жизнь в контент?». Вообще, превращать свою жизнь в контент — это в первую очередь означает думать о себе в категориях персонального бренда, который сейчас заполоднил просто все. То есть заходите в отделы по маркетингу, увидите кучу книг, как построить свой персональный бренд, как построить личный бренд и так далее. То есть превращать жизнь в контент, это в первую очередь думать о нем в терминах персонального бренда. Что это значит? Это значит постоянно думать о своем цифровом присутствии, о том, как вы выглядите, постоянно работать над собой, постоянно думать о том, что принесет ваш новый пост, чтобы он вызвал максимальный отклик аудитории, что вы не можете просто постить то, что вам нравится, вы должны постить в первую очередь то, что вызовет отклик, что вызовет резонанс. Вы должны постоянно инвестировать в себя, поскольку бренд это все-таки такая коммерческая категория, то она неразрывно связана с инвестициями в себя, вот как в персону, свою онлайн-персону и тому подобное. И то есть вы должны, конечно, ориентироваться на текущие тренды, которые во многом задаются не самим Инстаграмом, которые задаются извне, очень часто какими-то большими медийными площадками онлайн, или телевидением, или просто какой-то большой повесткой. И контент имеет три таких базовых характеристики, таких ключевых. Первое, это он должен быть понятен всем, то есть он должен быть удобен в употреблении, то есть человек не может открыть ваш профиль, сказать, а что это, и отписаться сразу. Он должен быть понятен, он должен быть актуален, опять же, в терминах той самой повестки, и он должен потенциально либо реально монетизироваться. И здесь очень любопытно, что когда Берджес и Грин писали свою книгу, никто из блогеров, которые фигурируют в их книге, не называл сам себя блогером. И вообще слово блогер или видеоблогер в качестве описания не упоминается. Эти люди сами называют себя ютубером. То есть к этому очень, мы еще вернемся, потому что это важный момент. И здесь мне бы хотелось сделать небольшую историческую ремарку относительно того, как, э, на какие годы приходится расцвет видеоблогинга. То есть это... 2007, примерно 2010 год. Чисто исторически он совпадает с расцветом шеринговой экономики, которая, в свою очередь, очевидно, стала реакцией на кризис, финансово-ипотечный кризис в США 2008 года, который породил громадный рост безработицы но еще, что более важно, он породил громадный рост неформального сектора занятости. И на первый взгляд у Шеринга и у блогеров не так много общего. Но на самом деле их объединяет четыре таких базовых черты. Это первое, что и в случае Шеринга, и в случае блогеров платформа сама по себе не обладает никакими производственными мощностями. Она просто выполняет роль посредника, который открывает вам доступ к вашей аудитории. То есть она выступает посредником, который контролирует доступ контент-мейкера, бы, условно говоря, или какого-то самозанятого работника к его потенциальным клиентам, к его аудитории. Второе, второе сходство – это что и шеринг, и блогинг, по крайней мере на первых этапах существования, базировались на категории опыта. То есть опыт и впечатление начинают потребляться точно так же, как любые материальные объекты. Неважно, это автомобиль, это квартира или это какая-то... Какая-то поездка куда-то. То есть, опыт можно писать как а, такое некое ускользающее впечатление мимолетное, которое вы получаете от вещи, которые вы не владеете, но можете получить от нее некое переживание. То есть, неважно, там это касается квартиры в Берлине, которую вы никогда себе не не сможете позволить, но можете ее арендовать, либо это касается каких-то путешествий в экзотические страны, которые вы тоже себе не можете позволить, но можете приобщиться к ним посредством YouTube-блога, например. Такое еще одно небольшое замечание, еще одно небольшое сходство, это что и в экономике блогинга, да, в экономике соцсетей, в шеринге, от работника, вообще от человека, который ввязался в это, требуется не столько владение, безупречное владение каким-то одним навыком или какой-то один талант, сколько постоянная перформативность, сколько способность к перевоплощениям. То есть вы постоянно должны себя пробовать в разных социальных ролях, что сегодня вы делаете одно, а послезавтра вы делаете другое, а потом вы делаете что-то третье и так далее. То есть вот такие вещи, они гораздо большее значение имеют, чем некий какой-то стабильный скилл, которым вы владеете. И последнее их сходство, наверное, самое главное, что объединяет, по крайней мере, на первом этапе шеринговую экономику и блогинг это когда количество пользователей начало расти очень быстро и очень быстрыми темпами, очень сильно. Сами платформы ужесточили контроль, Ужесточили контроль, ужесточили, ужесточили санкции за ваши провинности. И, собственно, тогда же появляется вот эта одержимость вашим рейтингом, одержимость вашей репутации, поскольку от рейтинга, который напомню, виден всем, зависит ваш доход, зависит, будут у вас заказывать рекламу, или будут у вас заказывать ваши услуги, или не будут. То есть вот эта вещь, она очень сильно повлияла на то, как блогинг начал как бы, монетизироваться и во что он начал превращаться дальше. Вот такой вот слайд, да, вот, енот, который занят таким цифровым трудом, да. И, собственно, на такой поворотный момент... В блогинге и в том, что как бы каждый второй, там, третий захотел стать инфлюенсером, он был когда он был заложен тогда, как бы, в начале еще десятых годов, Но такой резкий скачок в сторону коммерциализации блогинга произошел в 2016 году, когда Инстаграм вел новые бизнес-инструменты, а именно это. Статистика посещения профиля, это директ, это возможность смотреть вашу активность на вашей странице и, самое главное, алгоритмическую ленту, которая выносила в рекомендации одни посты за счет того, что она депримировала и понижала выдачи другие. И, собственно, вот, этот, вот, вот эта обеспокоенность, ажиотаж количеством лайков, сколько у вас фолловеров – он начинает очень сильно бросаться в глаза уже тогда, так же, как и конкуренция за подписчиков. То есть вы увидели, что люди начинают... Как бы, если вы наблюдали за этим тогда, так же пристально, как я, вы, наверное, видели, что э, именно тогда начинаются все вот эти челленджи, э, вот эти вот длинные посты с вопросом в конце, «Как прошел ваш вас же день?» и там «Ответьте ваши любимые блюда» и тому подобное. То есть, э, Задачей стало не делать интересно, да, и не рассказывать какую-то свою историю простого человека, там, обывателя, а возможность постоянно притягивать, постоянно воспроизводить вот эту вот аудиторию, чтобы она просто отображалась, чтобы ваш рейтинг не падал. И, собственно, с этим, с этой, с этим связано очень сильно как бы, еще, до рассвета еще одной вещи это – Приложение по покупке ботов. То есть вот одновременно вот с этой держимостью рейтинга начинает появляться какое-то невероятное количество э, предложений, которые имитируют вот эту повышенную активность на вашей странице и так далее. То есть самые известные из них двуми, э, которая стала причиной громадной статьи в New York Times, вышедшей в прошлом году, и то есть там ее клиентами было... Порядка 300 тысяч человек, среди них были там спикеры ТЭД, политики, спортсмены, актеры и так далее. И после этого было очень большое разбирательство, которое дошло до конгресса. И после этого Твиттер и Фейсбук обязали вот эти программы защищать у вот себя на платформах, как бы бороться с ботами и так далее. Но это ни к чему не привело, потому что, поскольку монетизация напрямую зависит от вот этих измеримых показателей, это было несколько бесполезно. И именно тогда блогинг начинает профессионализироваться очень сильно. То есть появляется представление о том, что есть некое, некий стандарт того, как нужно писать посты, да? того, как нужно работать над своим цифровым присутствием. И тогда же начинается дикий, просто дикий шквал идет вебинаров, как раскрутить свой аккаунт, курсов SMM-менеджеров, курсов копирайтеров и так далее. И вот, наверное, и каждый из вас, наверное, видел эту книгу Максима Ильяхова «Пиши, сокращай». Как бы его позиция в том, чтобы подходить э, к контенту, как бы к, своим, к, к своему цифровому присутствию максимально утилитарно. Что вот есть некий набор гайдлайнов, соблюдая которые, вы придете к успеху. Да? Вы раскрутите свой аккаунт, у вас все будет хорошо, у вас будут любить. А вот в этом году также вышла книга Александра Митрошиной «Продвижение личных блогов в Инстаграм» которая также очень много активно продавала свои вебинары, потому как стать известным в Инстаграме, как бы она известна еще тем, что она заработала там очень много денег, в отличие от всех остальных, кто подражал. подражал. Вот. Но профессионализация подразумевает именно вот это, вот это выхолощивание контента, именно его утилитарность его такая штампованность, то есть <толкно> того, что все блогеры стали выглядеть одинаково, что Инстаграм стал выглядеть одинаково, это такое следствие абсолютной профессионализации такого очень расчетливого и такого очень холодного подхода к тому, что вы постите у себя на странице. Вот. И да, очень важно, что вот во времена Virges никто себя не называл блогером, то есть этого не было, чтобы человек сам себя охарактеризовывал как блогера. И в 2016 году, поскольку сам Инстаграм как вы, наверное, помните, он ввел, э, помимо бизнес-инструментов, вы еще в шапке профиля могли тогда написать, там, публичная персона, например, или, там, актер, модели, когда, публичная личность, там, блогер. И он отчасти сам, сама платформа легитимировала того, что, то, что люди стали сами себя называть блогерами. Вот. И, и да, действительно, из, еще одно такое важное наблюдение, что из досуговой практики, какой блогинг был в первые годы своего существования, то есть э, это конец нулевых, начало десятых, он превратился в абсолютно такую э, бизнес-модель. То есть вы просто соблюдаете то, что все рекомендации, вы соблюдаете э, все якобы придуманные кем-то профессиональные стандарты, и все, у вас все будет хорошо. Поскольку уже пять лет я Занимаюсь темой интернет-селебрити и, собственно, славой в социальных сетях и тем, как технологии влияют на наше восприятие славы или популярности того или иного персонажа. Я бы хотела несколько слов сказать, собственно, про блогинг в разрезе вот известности, как он связан с известностью. Очень интересно, как сами блогеры описывают свое присутствие в социальных сетях, как они описывают свою деятельность. И если вы вот посмотрите работы вот, ведущих западных и антропологов или культурологов, то вы увидите, что... Блогеры крайне редко называют свой успех, например, словом «известность» да? или словом «популярность». И уж тем более невозможно это встретить слово «слава», например, когда блогер описывает свою популярность, какой-то некий хайп вокруг себя, словом «слава». И очень редко встречается слово «звезда». Я практически никогда не видела, чтобы человек, у которого там 10 миллионов даже подписчиков, или там еще больше, там 100, говорил «я звезда», например. То есть только в ироничном ключе. То есть это любопытный момент, как э, люди сами себя описывают, свое цифровое присутствие. И какое же слово лучше всего подходит э, для описания – того, что как будто бы, вот это мельчишение, которое вы видите в Инстаграме, на Ютубе ежедневно или еженедельно, и различные исследователи, в том числе антрополог Брук Рендафи, американский антрополог Брук Рендафи и австралийская исследовательница Кристал Абедин, они называют это слово видимость. То есть, неизвестность, не слава, не популярность, а именно слово «видимость». Вообще Абедин говорит, что интернет-селебрити, ее главная характеристика — это э, повышенная видимость. То есть это человек, которого всегда видно, который действительно мельчешит у вас перед глазами, куда бы вы ни нажали, куда бы вы ни пошли, по каким ссылкам, вы его увидите. На каких-то баннерах всплывающих, или в рекомендованном и так далее. То есть видимость, это значит постоянно быть онлайн, это значит постоянно апдейтить, там, постоянно писать о себе, писать, там, постить по 20 stories в день. То есть не сходить, э, не сходить из вот этих рекомендованных, не, сходить, не уходить из топов и как бы, постоянно напоминать о себе, притягивать к себе внимание. Еще одна важная вещь относительно блогинга и известности в социальных сетях это э, что. До сих пор продолжает жить миф ну вот, отчасти благодаря семье Кардафин, что большое количество подписчиков равно деньги. То есть, если у вас много фолловеров, это все, вы будете купаться в роскоши, у вас, все, у вас будет куча приглашений там, на Мальдивы куда-то, и вы там вас, вы будете вести роскошную жизнь. На самом деле, это не так. То есть, большинство из тех, кого вы видите в Инстаграме как бы каждый день, неважно, 10 тысяч фолловеров или там, 100 или 500, на самом деле зарабатывают на этом деньги, но это крайне нестабильный заработок, он нерегулярный. То есть такой взаимозависимости между числом подписчиков, особенно с учетом того, что очень большое количество блогеров покупает ботов и искусственно создает ажиотаж вокруг себя, а число подписчиков – не связано с деньгами. То есть есть некий миф, который воспроизводится повсеместно, что нужно достичь вот этого некого уровня, да, после которого у вас уже все всё, стабильно пойдут деньги, и вы не будете ни о чем думать. Нет, это не так. И такое последнее замечание относительно блогинга – это, на мой взгляд, главное завоевание блогинга как такового состоит в том, что вообще само слово «успех» само по себе, стал восприниматься в очень ироничном подтексте. Поскольку успех — это перформанс. То есть вы показываете, что вы ведете роскошную жизнь своим подписчикам, вы говорите об этом, вы снимаете об этом видео. А и и, как бы, и они, они считывают это соответствующим образом, а значит это так и есть. А стоит за этим какие-то реальные достижения, это уже никого не интересует. И вот слоган «Fake it till you make it», как бы, притворяйся, пока не получится, его легко как бы, можно назвать таким слоганом социальных сетей десятых годов. То есть примеров, когда люди имитировали просто какую-то роскошную жизнь, на самом деле у них не было денег там на обед или что-то, их масса. И вот такой последний пример, очень одиозный, это блогер Анна Белис. она. Как бы рассказывала о себе как о модели, которая там работала с Эвсен Лоран, с Марк Джейкобс, с Кельвин Кляйн, что она снималась для Вога. И она в итоге выпустила книгу, она подписала контракт с Эксмо на выпуск своей книги, которая называлась «Ты тоже можешь». И буквально вот за несколько дней до выхода книги э, на прилавке в магазины выяснилось, что все это было фейком, как бы, что она годами фотошопила просто вот эти кампании, свое участие в качестве модели во всех этих коллаборациях с, с мировыми брендами и так далее. То есть таких примеров много. А они, как правило, не попадают в поле зрения там, зрителей, не да? попадают в поле зрения подписчиков, но их большое число. То есть, э, это распространенная вещь. И закончить я хотела бы рассказом про аудиторию и про сообщество. Это две таких вещи, которые главная головная боль платформ и самих блогеров – вот в 2006 году журнал Time в качестве персоны года, в качестве человека года, поставил на обложку вот монитор, зеркаль, зеркальный монитор, там была такая фольга, такая, и на ней было написано слово «ю». И это стало такой поворотной точкой восприятия культуры соучастия, про которую я уже упоминала в самом начале. То есть стало понятно, что эти люди есть, что их много и что они находятся как бы, в определенных местах. В первую очередь на YouTube. И что подразумевает под собой культура соучастия? Это значит, что поощряются в первую очередь те, кто активно комментирует, кто активно переходит от роли зрителя к роли транслятора и обратно, кто активно репостит и активно создает какой-то движ э, на площадках, на платформах, а такая пассивная позиция то есть телевизионного зрителя, который просто пассивно нас смотрит, наоборот, критиковалась тогда. И можно сказать, что за эти 10 лет э, культура соучастия довольно сильно сдала свои позиции. И блогинг, особенно это касается топовых э, YouTube-каналов и топовых э, instagram аккаунтов он очень сильно стратифицирован. То есть есть как горта очень успешных популярных блогеров, которых можно назвать инфлюенсерами, интернет-селебрити, которые отчасти служат моделью для подражания менее успешных блогеров. Э, а есть огромная, просто огромная э, теневая такая зона остальных всех остальных производителей контента, которые, чтобы их найти, да, нужно очень сильно постараться. И стоит сказать, что чем больше аудитория блогера, чем меньше, тем меньше вероятность увидеть там сообщество. То есть то самое сообщество, которое, которое мечтали увидеть «Берджес» и «Грин», у больших блогеров этого практически нет, потому что они подходят очень профессионально к тому, что они делают, потому что они подходят очень утилитарно, и в принципе они не заинтересованы в том, чтобы отвечать там, на каждый комментарий, что-то там писать и так далее. А вот у нишевых блогеров это можно увидеть. То есть, когда я писала статью, то есть я делала такое исследование про э, нишу блогеров, самостройщиков российских на YouTube, то я там увидела, что у человека может быть 4000 подписчиков, 10 тысяч на ютюбе, но при этом он активно отвечает на все комментарии. Он снимает видео, если ему пишут, там, сними ролик про вот это, он начинает снимать, то есть он прислушивается. Также можно увидеть сообщество у некоторых АСМР-артистов, то есть не у всех, но у некоторых есть тоже. И сообщество также встречается у игровых блогеров, то есть сейчас очень активно игровые блогеры приходят на Twitch, и там это тоже Прямо видно, что люди смотрят этого блогера очень давно, точнее, стример очень давно его смотрит. Они его помнят, там еще когда ему было 12 лет, он только начинал всем этим заниматься. И тому подобное. И здесь стоит сказать, что редкий блогер на самом деле, поскольку это все очень сильно связано с монетизацией, это связано с рекламными контрактами, редкий блогер не хочет конвертировать свою аудиторию в сообщество. То есть конвертировать аудиторию в сообщество это такая мечта, да, которая жива со времен, там, когда Birgit Грин писали свою книгу, и она до сих пор это такая. Такой, такой объект, к которому стремятся различные блогеры, но это довольно редко получается сделать. Но в некоторых случаях действительно это получается, потому что для того, чтобы возникло сообщество, должно совпасть очень много факторов. То есть того, что ваши ролики очень активно смотрят, их активно комментируют, и у вас есть некий образ узнаваемый, или у вас есть некое обаяние, этого недостаточно. И что еще очень важно отметить в разговоре про сообщество, что сообщество оно характеризуется очень тесной связью блогера с подписчиками и доверием. То есть все, что вы покажете, будет восприниматься на веру. То есть вы показываете любую банку, какую-то не знаю, там, двуручную пилу и говорите, купите это. Человек вам будет доверять гораздо больше, чем кому-то другому. Так вот, возвращаясь к разговору о том, что это не так-то просто создать сообщество, а должно сложиться много факторов. И помимо личной привлекательности блогера, помимо его изобретательности в плане контента и в плане подачи, экспериментирования с форматами, его личного обаяния, еще три таких очень важных условия, чтобы, во-первых, подписчику захотелось вернуться на, на вашу страницу или на ваш канал, то есть ему должно захотеться вернуться еще раз туда. Посмотреть или там, прокомментировать что-то. Второе, это ему должно быть интересно постоянно. То есть это, это уже очень сложно. И третье, ему должно быть комфортно. То есть он должен чувствовать себя там, как серпентарий. И вот среди, среди российских блогеров, наверное, самые удачные примеры, как работает сообщество, и что оно действительно существует очень долго, и что оно очень круто работает. Это вот Евгений Бажанов, YouTube-канал BadComedian. Это Адель Мифтахова, который телеграм-канал Don't Touch My Face и ее Instagram-аккаунт. То есть случае Бажанова, когда этим летом компания Киноданса кинула ему иск судебный, была громадная поддержка его зрителей, его подписчиков во всех социальных сетях, ВКонтакте, в Твиттере, на самом Ютубе. То есть именно подписчики э, очень сильно помогли ему. Э, в конечном итоге, да, Кеннадзе отменили иск, и у него действительно есть люди, их немало, кто смотрит его с момента основания канала, кто там какие-то свои шутки, э, свои какие-то приколы локальные и так далее. И вот Адель Мифтахова, ее блог то есть, про косметику, это тоже такой пример очень удачного построения сообщества, поскольку ее первая коллаборация, продукт с Organic Shop, то есть первая банка, она разошлась какие-то считанные недели, и последующие, как бы, это, за этим последовало еще несколько коллабораций. И главное, что она стала таким первопроходцем в сотрудничестве органик-шопа с блогерами, вот, она э э э этой осенью выпустила свою собственную линию косметики, которая тоже там, шквальный интерес к ней, такой просто небывалый какой-то, это вызвало отклик у ее подписчиков. То есть, э возвращаясь к тому, с чего мы начали, то есть вот это сообщество, оно до сих пор э э и... Как бы, Сообщество продолжает играть очень большую роль. То есть это может не выражаться напрямую, да? но э, это можно увидеть в различных формах. И как, наверное, я бы хотела завершить э, свое выступление тем, что вы, наверное, слышали, что эти, э, этой, э, этим летом Инстаграм тестировал функцию отмены лайков у себя. То есть она вызвала какой-то небывалый ажиотаж, как так, как же мы теперь будем знать, кто популярный, а кто нет, что же делать. И, на мой взгляд, это тоже говорит о том, что сами платформы, они устали думать, стали, что их все воспринимают только в контексте измеримых показателей, только в контексте метрик. И что они это, вот эта одержимость э, рейтингом, одержимость э, статусом, она придала уже такие, раз, такой размах, что они решили вот просто взять и убрать все лайки. Так что да, это такая, я не знаю, сработает это или нет, появится там сообщество или нет, и чем это все закончится, но тем не менее. То есть э, можно увидеть, что как социальные сети, вот наши платформы возвращаются к большей человечности. По крайней мере, так хочется думать. Спасибо. А, я передаю слово моему коллеге Константину Габу, который тоже расскажет про нашу... Спасибо большое. Спасибо большое, Катя, за такой очень обширный, лаконичный доклад о рассказ об истории платформ и... В современном состоянии, некоторые советы, я бы даже сказал, выглядят как просто руководство к действию, как стать успешным блогером. Не думала о карьере консультанта. В общем, меня зовут Константин, я работаю в нескольких проектах, в нескольких организациях. В данном случае я представляю клуб любителей интернета и общества. И я, наверное, буду рассказывать о схожих вещах, но ну, попытаюсь рассказать, но под другим углом, как меня попросили, рассказать как социолога. Вот, не знаю, насколько получится рассказать как социологу, но я попробую. И как социолог, как социальный исследователь, когда мы говорим об онлайн-платформах, как о любых других э -э, сегментах социальной реальности, мы изучаем социальный порядок. Э -э, социальный порядок, то есть то, как люди взаимодействуют, какие возможны, какой спектр возможных действий возможен в том или ином месте, в данном случае, на онлайн-платформах. И, говоря простым языком... Извините, да, у меня нет, у меня нет презентации, поэтому я буду рассказывать без, без опоры на, на, на презентацию. И, говоря простым языком, мы имеем на платформах следующие вещи. Мы имеем там людей, которые создают контент, людей, которые э, каким-то образом его употребляют, смотрят, комментируют. Э, и часто это бывают одни и те же люди, если говорить, например, там, о социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке. И то есть люди меняются ролями, переходят. И это, собственно, сам контент, как некая форма культуры, ну или форма знания. И вот кажется, на этом уровне, на уровне вот этого, этой схемы, нет разницы между многомиллионным... YouTube-блогерам и человеком, который пишет в своем Фейсбуке о погоде или о политике. Но, как вот мы уже, как Екатерина упомянула в книге Джейн Берджес и Джошуа Грина, есть очень важное развлечение, которое присутствует во всех современных онлайн-платформах. Это развлечение логики социального медиа и логики социальной сети. То есть, о чем очень грубо идет речь. Это речь о том, что Любая онлайн-платформа — это место вертикальных и горизонтальных связей. То есть э, в нашем Инстаграме мы одновременно подписаны и на селебрити, и на наших друзей. И, соответственно, мы может, с нашими друзьями взаимодействуем одним образом, а с онлайн-селебрити э, мы взаимодействуем другим образом. И э, это очень сильное развлечение, которое говорит о том, что... Ну все очень сложно. И вот если говорить о Facebook, ВКонтакте, Instagram, это достаточно очевидно, да. То есть у нас есть, мы подписаны и мы дружим. То, например, про YouTube это не очень очевидная мысль, потому что мало, наверное, кто дает отчет себе, что на YouTube большинство роликов до сих пор это ролики, которые не имеют и тысячи просмотров. Вот Катя изучала очень экстравагантную сферу самостроя или что-то такое но там 10 тысяч подписчиков, а большая часть роликов на YouTube не имеют вообще там и, и сотен подписчиков. И там как раз э, вот эта логика социальной сети очень хорошо разворачивается. То есть люди приходят, как я тебе говорила, взаимодействуют, пишут вопросы, блогеры отвечают, они обсуждают с другими комментаторами, как все устроено. То есть, в принципе, это похоже на то, что мы можем, не знаю, в нашем Facebook спросить, э, там, не знаю, куда нам пойти вечером или, там, не знаю, куда обратиться, там к компьютерному мастеру. И вот, собственно, давайте сейчас я расскажу немножко про логику социальных сетей, как она выглядит, а потом про логику социальных медиа. Что я как социолог могу рассказать. Вот. Предваряя рассказ о логике социальных сетей, можно сказать, что... Все мы помним страшилки про интернет там, из нулевых, ну или, в принципе, все мы знаем, как это сейчас выглядит э, в дискурсе контролирующих э, органов, что интернет — это пространство анонимности, то есть там кто-то считает, что свободы, или это место криминала какого-то, вот недавние там даркнетовские все эти публикации ленты. Э, в общем, в общем, виде это разговор о том, что в интернете люди ведут себя как-то по-другому, не так, как они ведут себя в оффлайне. Несмотря вот на этот доминирующий там, дискурс э, властный или страшилки десятилетней давности, э, исследователи интернета уже давно выяснили, что, вооружившись оптикой э, такого американского социолога, как Эрвин Гофман, что э, онлайн-платформы — это место, это публичное пространство. В нем сохраняются все те же базовые принципы, что и, например, мы э, делаем, как мы себя ведем, в любом публичном пространстве, в метро. Мы также можем э, увлеченно с кем-то разговаривать, смотреть книгу, читать книгу, смотреть видео, или можем э, обратиться к незнакомцу и начать с ним э, э, взаимодействовать, так же, как, собственно, в секторе комментариев на YouTube. И поэтому вот самые распространенные тропы, о которых говорила Катина, про сообщество и про аудиторию, это достаточно э, эти тропы, эти метафоры могут использоваться в очень ограниченном виде. Э, люди э, Обычно просто, просто, просто что-то делают, и это не является сообществом. Они не чувствуют единства. Вот то, что Катя говорила. Они не чувствуют единства друг с другом. И история про Баженова, она очень интересна именно тем, что люди собрались и сделали какое-то коллективное действие. Это действительно похоже на сообщество. В основном люди просто собираются и что-то делают. Вот, например, история про клип Гуфа и Тимати. Они просто его задислайкали. задислайкали. Это, это, это не является сообществом. Это вот то, что тот же Эрвин Гофман называл «gathering» — «сборище». То есть люди просто собираются совместно и управляют своей вовлеченностью или способностью совершить какое-то коллективное действие. И вот развивая эту метафору сборища, можно сказать, что вспомнить другую американскую исследовательницу — Дану Бойт, которая предложила понятие сетевой публичности. Собственно, это самая важная вещь, наверное, сейчас, вот, что нужно понять про логику социальных сетей что у сетевой публичности есть четыре важных принципа. Это постоянство, то есть онлайн-поведение, онлайн, онлайн действия автоматически записываются и сохраняются. Второе – это воспроизводимость, что цифровой контент любой, который мы создаем, он может быть продублирован, как бы зафиксирован, перенесен. Это масштабируемость, это то, что… Контент потенциально видим. То есть мы можем написать пост для очень небольшого количества друзей, но он в силу какой-то своей логики может стать популярен. И, наконец, четвертое — это возможность поиска. Мы можем, в принципе, на любой платформе найти любой контент, если нам это понадобится. И следствием этих четырех принципов данного будет выделила три очень важных следствия. Это невидимость аудитории, то что не вся аудитория видна. Когда ты что-то пишешь, ты не знаешь, кто является аудиторией твоего поста или твоего контента, который создаешь. Ты представляешь ее каким-то образом, но ты точно не знаешь, кто ее будет потреблять. Следующее понятие, следствие, это коллапс контекстов. Это то, что отсутствуют пространственные, социальные, временные границы которые затрудняют поддержание различных социальных контекстов. То есть, если, грубо говоря, профессор Гасан Гусейнов пишет умный пост с использованием очень много умных слов, неожиданно включается Логика масштабируемости, к нему приходит очень много людей, и происходит коллапс контекстов. То есть люди начинают э, комментировать в другом регистре, не в том, в котором принято комментировать посты Гасана Гусейна. Ну, я ли не слежу, может у него и раньше было так принято, но в целом как бы, вот, схема, наверное, понятна. И, наконец, третье следствие, э о котором говорит Дана Бойд, из э формирования сетевой публичности, это размы размытие публичного и частного. Это она исследовала вообще подростков на MySpace во второй половине нулевых, то есть когда еще не было такого количества платформ. И она говорит о том, что в принципе подростки американские не чувствовали разницы между публичным и частным. И, собственно, про это говорила и Кристалл Лабедин, об этом я чуть дальше скажу. У Гофмана есть такое понятие, как задний, как это? Backstage, Backstage да. То есть бэкстейдж — это то место, есть фронт-стейдж, когда вот мы говорим, и я вот сейчас говорю, что-то такое, рассказываю, а потом я, например, прохожу за дверь и говорю, фу, как я устал, господи, что же это? такой день сложный. Вот И как бы в, в, в, в реальном мире он есть всегда, этот бэкстейдж, мы всегда можем отвернуться и что-то сделать. А в интернете при всем желании этого бэкстейджа нет. То есть блогеры пытаются сделать бэкстейдж, например, из других платформ, но в принципе как такового стопроцентно-приватного пространства в Интернете э, нет. Вот, теперь давайте обратимся немножко к логике социальных медиа. Катя очень много про это говорила, я поэтому расскажу такую как бы боковую историю, попробую рассказать. Что такое блогерство? Блогерство — это культурная работа, в которой человек занимает себя. Зачем он это делает? Социолог Пьер Бурдьего называл мотивацию для культурной работы, то, что ими движет, иллюзию. Это вера в то, что эта деятельность самоценно... Ну, человек сам верит в то, что эта игра стоит свеч. И на поддержание этого иллюзию, этого иллюзию работает вся машинерия. Все машинария в социальных медиа, и у меня есть очень интересная история в связи с этим. Я сейчас по другой своей работе был в малом городе России, достаточно благополучном, изучал досуг подростков, как они проводят время, значит, после школы, и проводил интервью. Интервью вышло очень неудачное, дико просто неудачное, потому что в какой-то момент я понял, что подросток, студент первого курса колледжа, просто придумывает все. Вот просто все придумывает э, пропалую. И сначала то есть я поймал его несколько раз на противоречиях в разговоре, в рассказе, а потом он сказал что-то типа, да-да, я был во Франции, я выиграл э, в розыгрыш шенгенскую визу. Э -э, понятно. Ну, в общем, я думаю, пропало интервью. Сейчас я думаю, оно не пропало, потому что это очень удачная иллюстрация, иллюзия Бурдье, потому что он придумал себе жизнь успешного стримера. Он рассказывал мне, что он успешный стример, что он зарабатывает себе деньги, он снимает себе квартиру, он постоянно обновляет себе технику, он постоянно ездит в областной центр, и также часто он ездит в Москву-Питер, еще у него куча друзей за рубежом. И вот, собственно, вот это то, что его мотивирует придумывать, но кого-то это мотивирует делать, в конечном итоге. Может, этого парня тоже мотивирует делать, просто ну, было видно, что он что-то придумывает, как минимум какую-то значимую часть своего рассказа. Вот. И вот эта мотивация, скажем так, это... То, что склоняет людей к к занятию этим, она, тем не менее, не отменяет того факта, что это наименее защищенная и рискованная форма культурной работы. Потому что она не институциализирована, то есть если на театральных деятелей, на кино учат в университетах, все равно так или иначе, на дизайнеров учат. Этому, в принципе, не учат, и в этом смысле это риск, который человек принимает на себя сам. И... И в экономическом, естественно, смысле, потому что он вкладывается не знает, что он будет делать дальше. И в смысле жизненного баланса и комфорта, когда, по выражению Кристалла Абедин, у блогера бойфренд — это оператор, мать — это менеджер, а спальня — это офис. То есть человек очень сильно рискует своим жизненным комфортом и, и доходами. И вот та же Абедин в ходе своих антропологических исследований за кулисья блогеров и… ну, то есть их оффлайна, грубо говоря, она проводила с ними время и, соответственно, анализа контента, который они производят, выделила трехчастную схему обесчастливения своей приватности. Это очень интересная штука, потому что, ну, грубо говоря, каждый блогер, у него есть какая-то своя ниша, он чем то занимается, там, бьюти-блогер, стример, не знаю, обзорщик, чего-нибудь. И одно из самых важных способов достижения успеха, увеличения количества подписчиков — это обесчастливение своей приватности. То есть рассказ о том, что... Не рассказывают другие люди, то есть это может быть проблема в отношениях, история из детства, история про родителей, история каких-то случаях, история о своих э, психологических проблемах, то есть все, что как бы, может выделить его, сделать его необычным, кажется, как будто бы слабым, но на самом деле не совсем, наверное, так. Это э, идет вход, это грубо говоря, продается, это, это позволяет ему стать популярнее. Потом накапливая какое-то количество подписчиков, темы заканчиваются, и не очень понятно, что делать дальше. И вот тут начинается, как бы, такой тени толкай, как называет Обедин. Блогеры начинают придумывать либо искусственную приватность, не знаю, придумывая истории про каких-то своих фиктивных парней, которых нет, с которыми не расстаются, потом мирятся, потом они извиняются за то, что придумали. Вот. И вот... Обычно все застревают на этом этапе, либо, либо там ищут, переходят на какие-то новые сферы. И вот у тех, кто доходит до вершины, становится топовым блогером, их приватность снова как бы цементируется, она снова. Она, она очень дорогая, естественно, ее очень сильно сохраняют. Но тем не менее она есть, и, собственно, человек только в этот момент достигает того желаемого комфорта и сокрытия своей приватности. Еще любопытно, у меня было интервью с одним блогером, э, про то, как он, как он избегает рисков, вот, связанных, которых я перечислил. Это был мужчина средних лет, тоже в крупном городе российском, э, который э, занимался обзорами ресторанов города. И, э, он так описывал свою как бы, жизнь, что для него важно рассказывать жителям города, ну и вообще, в принципе, всем интересующимся, потому что он прекрасно понимает э, эффект масштабируемости, что его могут посмотреть из Москвы, там, из Германии, еще откуда-нибудь. Ему важно рассказывать про, про новые рестораны города. Но он не готов тратить на это больше 10 часов в неделю, потому что это то количество времени, э, которое позволяет ему э, иметь работу, иметь отношения с семьей, с друзьями, но при этом заниматься каким-то любимым хобби, и, соответственно, он лишен всех рисков, связанных с экономическим неблагополучием, с дискомфортом, и с тем, что он включится в эту гонку, когда ему нужно что-нибудь рассказывать о себе. Он ничего не рассказывает о себе, он просто рассказывает о ресторанах, и все, Там отдельная история, чем он сейчас занимается. Но, тем не менее, это позиция, которая достаточно выглядит осознанной и такой нишевой. С категорией инфлюенсеров, про которую я сейчас рассказывал, которая работала работал Лабедзе, но еще кто-еще другие исследователи, она тем не менее не позволяет сделать одну очень важную вещь. Она не затрагивает очень важный аспект. Все блогеры так или иначе работают э, над убеждением людей. И они пытаются доказать им, что что-то правильно, что так считать правильно, что, там, не знаю. Этипедия рассказывает про неомарксизм, э, стримерша Карина про феминизм, еще что-нибудь. И это очень сильно заинтересовало нас с коллегами, и мы думаем, подумали, как можно с этим работать. И мы решили исследовать э, экспертность блогеров. И вот с Полиной Колозариди со следователя интернета, у нас есть статья, в которой мы э, выделили три типа инструментов, э, которыми пользуются блогеры для формирования и поддержания своего экспертного статуса. Первую группу инструментов мы назвали инструментальными навыками. Это, грубо говоря, инструменты для демонстрации технических и нетехнических навыков по сборке контента. То есть, другими словами, это способ упаковки Знание какого-то, будь то знание о том, в какие рестораны в Барселоне сходить, или, там, не знаю, как себе помочь собрать шкаф, э, как, по-моему, из Икеи, что-нибудь такое, в YouTube-формат, ну или в другой там Instagram-формат. Соответственно, если ты пересказываешь книгу, ты должен уметь рассказать ее за пять минут так, чтобы это заинтересовало аудиторию. Э, следующая группа навыков — это... Инструменты убедительности, как мы назвали. Это использование различных, не связанных с самим содержанием аргументов, почему люди должны тебе верить, почему ты имеешь право на экспертное заключение. Сюда идет вход в все, что, все, все, что угодно. Это и образование, и апелляция к опыту, и к тому, что ты прочитал книгу, и очень долго сидел и готовился к этому видео. В общем, все любые маркеры социального или, как мы называем, эпистемического статуса. И, наконец, самое сложное и самое ценное. Группа э, навыков – это навыки. Как, мы на английском написали. Ничего, попробуем на русском. Претензии, навыки, претендующие на на объективность, как-то так это мы назвали. То есть это грубо говоря. Э, Та связь с аудиторией, которую чувствует блогеры, и которая позволяет ему э давать им то, что аудитория хочет. Это какие-то этические, эстетические и, опять же, познавательные ценности, которые разделяются аудиторией. Э это можно назвать отчасти аутентичностью, потому что блогер настоящий, он, ну, он действительно знает. Вот, то есть это работа с повесткой, это понимание, понимание своей аудитории, ее как бы адекватное воображение. И вот с одним из самых интересных результатов нашей работы мы рассматривали два кейса в нашей работе: это кейс институционального знания и неинституционального. И институциональное знание у нас было феминизм. То есть это знание, связанное с, с неким институтом производства знаний. То есть феминизм, так или иначе, он э, порожден э, университетским сообществом. Они а, а неинституциональное знания. это у нас была теория плоской земли. И вот что самое интересное, что теория плоской земли гораздо лучше... Заходит аудитории, например, комментарии блогера, который рассказывает о плоской земле, теории плоской земли, они гораздо более дружелюбны. Человек, который рассказывает о, плоской, о теории плоской земли, он гораздо более мягок и гораздо более как бы, рефлексивен, и он, он, он предлагает подумать, и люди как бы действительно думают вместе с ним, а, то есть, Любое, ну, вы можете зайти, не знаю, не знаю, в курилку Гутенберга или постнауку, вы также увидите, что очень много негативных комментариев: что тут пришел, какой-то человек в очках нам рассказывает, что ему-то в университетах учится. То есть это очень интересно, но институциональное знание оно, ему гораздо сложнее пробиваться в платформу, потому что, в принципе, платформы предлагают очень мало инструментов контроля. За, за как бы. За, тем, за теми основаниями, которые стоят за этим знанием. Ютубу не так важно, э, теория — это плоская земли или это астрофизика. Загрузил видео — давай, вперед, рассказывай, почему ты прав. Ну или просто даже не почему ты прав, а просто развлекай людей. И вот в этом смысле я, наверное, хотел завершить, потому что кажется, что наше э, видео не наберет столько лайков и просмотров, как нибудь люди, которые рассказывают об этом, э, не опираясь на институциональные механизмы производства знания. Все, спасибо большое. Может не выключать микрофон, потому да? что мы сейчас Давайте. будем говорить с аудиторией. Поднимайте руки, чтобы я знал, к кому подходить, чтобы вы могли задать свои вопросы. Спасибо большое за лекцию. За лекции, точнее. У меня, наверное, два будет вопроса таких. Первый – это про влияние соцсетей на людей. В том плане, что многие соцсети показывают, таких успешных людей, у которых все прекрасно. И, на мой взгляд, это достаточно негативно влияет на их подписчиков, кто это все смотрит, читает, наблюдает. Они чувствуют себя, наверное, где-то ущербными от этого. Вот Как вы на это смотрите? Что с этим делать? стоит ли с этим что-то делать вообще? Можно я начну отвечать? Вообще на это достаточно много различных точек зрения. И, как мы видим сами платформы, Instagram в первую очередь, уже задумываются о том, чтобы скрыть лайки, чтобы не показывать. И еще одно обновление важное, которое было в этом году, это против буллинга, то есть против травли. Инструмент, то есть людей, которые пишут что-то вам плохое, будут банить, их будут отстранять и так далее. YouTube тоже самое, то есть там если на него жалуются, на ваше видео, если что-то не так, его просто удаляют, да, или вас просто демонетизируют, вас отключают от монетизации. Вот как культуролог я могу сказать, что вот это влияние негативное, да, или вот этот вот ресентимент, который возникает, когда вы смотрите с каким-то популярным человеком, оно очень неравномерное. То есть его нельзя назвать таким стабильным, что вот вы за кем-то следите. Кстати, есть очень хороший фильм на это счет. Ингрит Гоузвест называется. Я всем рекомендую его посмотреть. Что вы за кем-то следите, например, там пять лет и все. И постоянно страдаете от этого. Это же очень такие вещи нестабильные, то есть они, они, они непостоянные, и как и сам собственно блогинг, то есть кто-то сейчас популярен, потом раз человек просто исчезает, его, все, его больше нету, то есть у него нет подписчиков, то есть вот мой любимый канал твистовый, это обзоры на Дошираке, на фастфуд, у него 400 тысяч подписчиков, но видео сейчас собирают там 4 тысячи, например, или там 2 тысячи просмотров, то есть нельзя сказать, что это такая стабильная категория, и блог и там вот эта культура инфлюенсеров она стабильно негативно влияет это очень такие переменчивые вещи и я думаю что сейчас поскольку в инстаграме сидит чуть больше уже миллиарда человек они будут идти на спад все-таки, потому что есть уже некое ощущение пресыщенности и есть ощущение того, что это себя несколько изживает. И, кстати, отчасти именно поэтому с YouTube, где очень жесткая система стала отключения от монетизации блогеров, я смотрела много видео, где блогеры жаловались, что из-за какие то вообще непонятные правильности отключают от монетизации, многие мигрируют на Twitch, потому что Twitch он гораздо более простой и грубый, но по крайней мере сейчас там нет такой жесткой иерархии, там нет вертикальной такой структуры и многие просто присытившись уже существующими соцсетями находят что-то еще тоже же ТикТок, например то есть это нельзя сказать, что это постоянно какая-то величина ну да, мне кажется Катя очень верно ответила я бы только добавил щепотку как бы э социологического взгляда, раз меня попросили. Вот, э в принципе, мне кажется... В Культура и раньше развивалась таким образом, в принципе, не знаю, популярная музыка в 60-е годы появления, или, там не знаю, поэты Серебряного века, что-нибудь такое. То есть всегда были люди, может, я неправильный вопрос понял, но всегда были люди, которые, как бы, их популярность, их статус кого-то беспокоил, кого-то травмировал, ну, действительно... В этом смысле Катя права, все будет хорошо. Спасибо. И второй вопрос, он связан как раз со скрытием лайков в Инстаграме. Ну, некоторые, как я наблюдаю, и блогеры, наверное, и не только блогеры, они начали беспокоиться о том, что лайки скрыты, а количество подписчиков нет. И подписчики-то накрученные бывают. И если мы раньше видели, что вот подписчиков миллион, а лайков, там, не знаю, 10, что-то тут не так. Вот. Ну, тут понятно, какие позитивные да, моменты были того, что это скрывается, а вот с негативными, как вы думаете, что будет происходить? Я думаю, что в любом случае остановить это быстро, вот эту систему, уже не получится. То есть она настолько долго взращивалась, в том числе и самим Инстаграмом, вот эта монетизация, да, что ваши показатели, они конвертируются в деньги, они конвертируются в какой-то социальный престиж. И сейчас они пытаются это быстро как-то аннулировать и сказать, что это все теперь недействительно. Я думаю, что это не будет быстро сделать, потому что есть все-таки некая инерция социальных сетей, есть некая инерция да, восприятия подписчиками того или иного блогера. И поэтому как бы, быстро не получится. Все равно какое-то время... Эта система еще будет воспроизводиться, она будет действовать. Но я думаю, что все равно вот эта пресыщенность и вот эта жажда новизны, она возьмет вверх, и мы увидим что-то еще. Какие-то другие. А Я могу добавить, что мы постоянно видим эту смену ниш э, платформ. И в этом смысле, если Инстаграм уберет эту часть важную, связанную с показателями статуса, то просто это место займет какая-нибудь другая платформа, новая или уже существующая.